Всем доброго времени суток, катаны! С вами Аззи! 2К17 год можно смело назвать годом профессионалов на ютубе с тех пор, как здесь появились люди, которые умеют делать качественный контент и продвигать его, и имеют тот или иной профессиональный опыт в телевидении и медиасфере. Но также 2К17 можно назвать и годом политоты на ютубе. И мне что-то подсказывает, что два этих факта как-то между собой взаимосвязаны. Совпадение не думаю. Да, политата и раньше была на Ютубе, есть много известных политических блогеров, но в преддверии выборов президента тема политики стала просачиваться на YouTube просто в космических масштабах. А перед началом ролика я хотел бы пригласить вас на олдскульный стрим-марафон, который пройдет в эту субботу 25 июня. Вместе с вами я буду проходить одну из культовых игр прошлого, от начала и до самого конца. Поэтому присоединяйтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы включить уведомления канала. Связано это, конечно, прежде всего с роликом Алексея Навального «Он вам не Димон», который на данный момент собрал больше 20 миллионов просмотров. Наша цель как можно больше людей увлечь за собой вот в это общенародное движение против коррупции. Выход этого ролика можно считать этакой точкой отсчета, когда на нашем уютном и ламповом ютюбе началась самая настоящая политическая борьба. Условно, на данный момент можно сказать, что старое поколение-поколение телевидения, зомбоящика, оно в основном выступает за нынешнюю власть и в принципе-то не хочет никаких перемен. Навальному только нужны деньги, деньги. Больше ему ничего не надо. Тьфу на него. Тфу на тебя. Есть молодое поколение, более современное, прогрессивно мыслящее и его можно назвать поколением интернета и ютуба. Они выступают за оппозицию, лицо которой сейчас представляет Алексей Навальный прежде всего. Так вот, между этими двумя поколениями, поколением телевидения и поколением интернета, проходит настоящая война. Эта война сейчас выливается в информационную войну за интернет пространство и прежде всего за площадку ютуба. За всеми этими баталиями на YouTube платформе очень интересно наблюдать, ведь сейчас на ютубе как будто бы проходит игра в шахматы, где то сначала власть, то оппозиция поэтапно делают свои ходы в попытке привлечь молодую аудиторию. За примерами далеко ходить не надо, это и Саша Спилберг в Госдуме, и совет блогеров и так далее. Станьте прозрачными, делайте видео на YouTube. То есть власть пытается захватить то информационное пространство, которое пока еще остается более-менее независимым. В общем, политика на YouTube сейчас в тренде, и даже многие блогеры, которые этим раньше никак не интересовались, сейчас пытаются сделать на политике хайп от этого у меня ну невероятно бомбит я просто не могу об этом не говорить к примеру теперь на канале николая соболева почти в каждом ролике так или иначе затрагивается какая-то политическая тема любовь соболе николай соболев в одном кадре как долго все этого ждали коля зачем каково же мое мнение на этот счет безусловно большая часть YouTube, к счастью пока еще не захвачена нынешней властью что в принципе позволяет нам свободно свободным гражданам демократической страны критиковать нынешнюю власть. И да, я сразу скажу, что я сам поддерживаю Алексея Навального и считаю, что его дело благое. Зелененькая уточка говорит, я гражданка России, я люблю свою страну, я люблю свой флаг. Однако, нельзя критически относиться только к власти. К Навальному как кандидату в президенты нужно также предъявлять жесткие требования. А я, к сожалению, заметил, что среди нынешней молодежи поколения интернета существует какой-то фанатизм по отношению к Навальному. И мне хочется спросить, а зачем нам в таком случае голосовать за Навального, чтобы потом создать нового, ну вы сами знаете кого? <смешили> Фанатизм это плохо И он естественно развращает Любого даже самого благородного Человека, поэтому ребята Будьте критичны, будьте требовательны И старайтесь смотреть на все ситуации Под разными углами Ну а я еще раз говорю, я Алексея поддерживаю И собственно таково мое мнение Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца Ставьте лайк, если видео вам понравилось Подписывайтесь на наш канал Чтобы всегда быть в теме